Пиздоса, Георгий, имей совесть, иди в автобус Петёк Будь любезен, покажись. Не едем, или нет, чего? Мы, мы спокойно. Двиги уровень. Вот дерги стоит, ждет. Поехали, все. Кроме... Поехали. А... Голоса снимаются, Юрги? Конечно. Ну дюр, Юр, ты что делаешь-то, Юр? Юр? не надо снимать, Юр. И что, Георгий, да. мы вас очень уважаем. Что? У вас такой экзотический вид мне просто радует глаз. Деменинник. Ну как, говорит, такой бывает в день рождения? Ну-ка, вашу улыбку. Какой в бане честного деменинника? Байкал, Байкал. О, байкал, Байкал, Байкал. Там Байкал. Там байкал. Чай, Где чай, Байкал? Чай, чай, чай. Нево, небо, небо. Нево. небо. Лага небо. Небо. небо, небо. Аблокал, а, небо, небо, небо. небо. Да я его никак не найду. А, вот, нашел, нашел. <сínt> <сínt> Шел, нашел, нашел, нашел. Нашел, нашел, нашел. Ирик нашел. Сград а -а -а. сюда, пожалуйста, быстренько, раз. Сюда, сюда, сюда, сюда, сюда. Сжимай, сжимай, стоп, стоп, выжимай. Расходишь так, блин, да. А я выключаю. Корову, о, о, корова, корова, корова, корова, корова, корова. Корова, корова, ёб, корова. Корова, корова, корова. О, вымы, вымы, вымы, смотри какой, выми. Корова, вымы, вымы, че будете. Малакская. Солнце скрылось. За горою О, японцы, японцы, японцы, японцы, японцы, японцы, японцы, японцы, японцы, японцы, японцы, японцы, японцы, японцы, японцы, японцы, Баня, бани, бани. Бесерка, бесерка, бесерка. Баня, бани, бани. Баня, бани, бани. Баня, не Задом, задом, задом, прячься Гор, Горы, горы Там горы, горы Пирог снайпер Спринтер Гор. Горы Горы, горы а, Лодки плавают, юр, юр, юр, юр. Лодки, горы юр, юр, юр, юр. Гора, Горы, горы <связать> так, он внезапный, внезапный планет. Я не знаю. Сейчас выдох, он, он Банки, банки, банки. Булки, булки, булки, булки. Банки, банки, банки. Булки, булки. Солнку, солнце, рыбу, рыбу, рыбу. Корову, корову, корову снял банк банк банк банк банк банк банк банк банк банк банк банк банк банк банк банк банк банк банк банк банк банк банк банк а банк банк банк банк банк банк банк банк банк банк банк банк банк банк банк банк вещи, вещи, вещи, вещи. банк банк Потому что я... Проще отвозить всю сумку О! Пойди возьми Что еще у вас есть, да? Резкие панорамы Так нельзя, надо медленно Я знаю, нет, а я просто хочу так Сбивку такую делать А надо через стол Очков не было, нет. Как нет? Не знаю. Не нашел очки. А трусики нашел? Трусики какие? Нет. Где очки, очки, очки? Этот очки забыл. Очки забыл, да. Смотрел на одном сети, нет, на другом нету. Ну я думаю, хорошенький. Спасибо. Спасибо. Чики-баупа. Пока. Хе-хе-хе. Подглядывай отлично. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. смотри. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Ну, чё за так улыбнишься? Улыбни смотри в камеру. Стасик, Я смотрю. Стасик, Стас, зачем Посмотри. Стас, вот стяни. Стасик, пожалуйста, улыбайся. Весёлый такой, не такой. Заберет да, да, да, да, Пошли а, все, пошли, пойдемте, ребят. Идем. Идем, идем, идем. Юр, Юр, куда, куда? Куда? Идем, идем, идем дальше. Ну, ну, на самом деле, там в натуре. Там Это полный пиздец. Два пиздеца. Это два пиздеца. Походка это называется. Шаланды полные пары тара та Стас. На фоне видного сурового байкала. Пошли, пошли, пошли, пошли. Есть, есть. Идем, идем, идем. Смотри, как горе мусор сидит. Сто, кто, кто? кто? Горе-муха. Горе-горе, сто. Мука, мука, мука, горе. Мука, мука. А, Юрик, Юрик, Юрик. Горе-муха, смотри, сиди. Идем, идем, идем, идем, идем. Есть есть есть, есть, есть, есть, есть, есть, Ты не оранжевый. Ты где в походке черный тямплен. Так, смотри. Вот так вот идет, он, смотри. А кто, кто? Гена, Гена, Гена. Ай, Самир, да? Самир, Самир. Вот так вот, Георгий идет. Вот так вот идет, Георги. Так. идет вот так вот. Вот так вот. А, так Георгий вот так вот идет, да? Да, Да, Ляпо такая, что но Ну, человек не откуда взялся. <связывал> <связывал> <связывал> <связывал> не откуда, извини, взялся наш Георгий Виц. А где господин? А где он? Я хочу что А давайте на фоне снимем. Ну, Туда, подавали. на углу. Видишь, как хорошо да? Возле.